Нам предстоит продолжать путешествие, продолжать паломничество, пока мы не найдем своего настоящего дома. И удивительнее всего, что настоящий дом близко. Мы строим себе много домов, но никогда не ищем настоящего дома. Дома, которые мы строим, непостоянны. Дворцы на песке или карточные замки – всего лишь игрушки, с которыми мы играем. Это не настоящие дома, потому что их разрушит смерть. Определение настоящего дома – то, что вечно. Только Бог вечен. Все остальное временно. Ум, тело временное, Деньги, власть, престиж – все это временно. Не делайте эти вещи своим домом. Я не против этих вещей. Пользуйтесь ими. Но помните что это только гостиница. Они хороши для ночлега, но утром вы должны идти дальше. Мы не находим настоящего дома, потому что он очень близко. Даже не близко, внутри нас. Ищите его внутри. его нашли все, кто вошел в